С повышением на один из видов топлива, ну вот, случились и разрослись. Звучат безумные заявления о том, что за происходящим стоит США. Это абсолютная неправда. Здравствуйте. В эфире РБК специальный выпуск программы. Что это значит? Говорим, естественно, о событиях в Казахстане. Разбираемся, что все это значит. В студии Юрий Таманцев. Стрельба и зачистки протестующих в Алмате. Митинги в других городах Казахстана. Что происходит в республике прямо сейчас и чего требуют недовольные? Что подтолкнуло людей к мятежу? Действительно ли незначительное подорожание газа или что-то еще? И что осталось от казахстанского экономического чуда? Казахстан отдавать нельзя, говорит Александр Лукашенко. Но кому отдавать? Что имеет в виду белорусский президент? И как скажется кризис на ситуации в регионе в целом? Стрельба в центре Алматы, жертвы, зачистки, нападение на полицию, 13 погибших правоохранителей, 35 раненых, более 2000 задержанных погромщиков. По данным комиссара ООН, более тысячи человек ранены, разгромлены офисы телеканалов, закрытые аэропорты, чрезвычайное положение. Это четвертый день протестов в Казахстане. Власти страны обратились за помощью к организации договора коллективной безопасности, куда на сегодня входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. Бизнес республики предварительно говорит о десятках миллионов долларов убытков. Александр Лукашенко сообщает, что необходимо готовиться к другим подобным событиям. Что имеет в виду президент Беларуси? Как и когда закончится кризис в Казахстане? Каковы его истинные причины? И что будет с республикой, да и всем регионом дальше? Разбираемся прямо сейчас. Итак, что сейчас происходит в Казахстане? Данные получены из открытых и официальных источников. Согласно распоряжению президента Такаева, на всей территории страны введен режим чрезвычайного положения. Усилена охрана зданий государственных учреждений. Действует комендантский час с 23 до 7 часов утра. Запрещены массовые собрания и забастовки. Школьные каникулы продлены до 17 января. При этом в Алмате идет операция по зачистке города от мародеров. С утра появились сообщения о перестрелках на улицах в пригородах города по сообщениям из соцсетей тоже слышны выстрелы. Разгромленный ранее аэропорт находится под контролем властей, но все внутренние рейсы, а также в Москву отменены. Аналогичная ситуация с аэропортами в Октау и Октаве. В ряде городов ограничен въезд и выезд. Это одна из мер в рамках режима чрезвычайного положения. В Казахстане уже оценивают ущерб от беспорядков. Так, по словам начальника департамента полиции Алма-Аты, в городе было сожжено более 120 машин, разбито 120 магазинов, 180 точек общепита, а также избито более 500 жителей города, среди которых 130 женщин и стариков. Сожжены 33 полицейские машины, пожарные автомобили и кареты скорой помощи. О глобальных экономических потерях для республики мы еще будем говорить с экспертами в нашем эфире сейчас о том, как протекали погромы, и это мы решили оставить без комментариев. которые вы сейчас видели, посмотрели в Верхней палате Российского парламента. Зампреду Совета Федерации Константину Кусачеву действия протестующих показались неплохо скоординированными. Они продвигаясь вперед, выставляют впереди себя гражданских лиц, тоже хорошо отработанная тактика, и она, что называется, списана, что называется, с листа по сценариям, которые мы видели в ряде других стран. Ближнего и Среднего Востока. И тогда это уже не внутреннее дело Казахстана, с чего все начиналось. Это совершенно точно международный терроризм. Ну а какова сейчас ситуация в Нур-Султане, нам готов рассказать наш корреспондент из столицы Казахстана, прямо сейчас Артем Потемин. Артем, мы приветствуем вас, надеюсь, мы связь не подведет, хотя о проблемах со связью говорят сегодня в Казахстане весь день. Итак, какова ситуация, как вы ее наблюдаете, находясь непосредственно в столице республики? Приветствую. Ну, здесь, в русултане слава богу, в отличие от Алматы, не слышны выстрелы. Но, действительно, самая большая проблема сейчас здесь – это... Связь. Вот буквально сегодня днем мы выходили к прямой эфир, что называется, лицом, так как буквально не на несколько часов в городе появился интернет. Сейчас, вот два часа назад, интернет вновь пропал, и вместе с ним пропала и связь. Вот действует только мобильная связь. Но отсутствие интернета, ведь оно сказывается не на том, что человек не может зайти в соцсети, а на рядовой жизни города. То есть в первую очередь, конечно же, на том, что не работают даже банкоматы. Невозможно пойти снять наличные деньги, заплатить карточкой или по... Бесконтактной оплате в магазинах. Большинство магазинов здесь, в Алмате требуют именно местные деньги. Мы, в том числе, столкнулись с этой проблемой, потому что, естественно, прилетели мы в, в нур -Султан. буквально последним рейсом из России, который был разрешен. Естественно, прилетели с рублями. Вот до сих пор не можем обменять рубли на Тенге или снять здесь в банкоматах Тенге, потому что к банкоматам, которые еще работают, буквально несколько банкоматов в столице... Сейчас Казахстана работают, выстраиваются огромные очереди по несколько десятков метров, люди ждут по несколько часов, до и до они могут снять, как они нам сами рассказывали, не более десяти тысяч. Сенгеи — это совсем небольшая сумма, около э, примерно 100 долларов. Э, зачем они снимают эти деньги? Чтобы элементарно купить продукты в магазинах, потому что не принимают э, большинство магазинов э, карточки и приходится расплачиваться наличностью. Если говорить о том, какая же ситуация в самих магазинах, вот мы сегодня нашли э, один из немногих магазинов, которые принимают карточки, все-таки смогли купить э, продукты питания. Так вот там практически, практически половина полок стоят в хлеба, например, лавках уже нет. Кроме того, так как введен режим чрезвычайного положения э, в стране, запрещена продажа алкогольных напитков. Также полки стоят пустыми, но возле выстраиваются очереди, люди пытаются э, купить самые необходимые, воду, э, крупы э, по городу. Целый день сегодня курсировали, вот мы наблюдали, машины специальных служб, из которых по говорителям объявляли о том, что запрещено. Сейчас участвуют в массовых собраниях и лучше жителям оставаться дома. Основные государственные административные здания объекты взяты под усиленную охрану. Вот мы живем в гостинице буквально напротив одного из главных административных зданий. Это так называемый дом-министерств. За ним находится большая площадь, где расположена резиденция президента Республики Казахстан. Так вот там стоит блокпост. И въезжающие и выезжающие машины тщательно а, проверяют, помимо полицейских, там дежурит и несколько ВТРов, в общем. А... Пытаются э, держать ситуацию под э, контролем. Сами люди нам сегодня рассказывали здесь, в Турциултане, что естественно они уже устали от подобного чрезвычайного положения, идут, когда э, вновь наладится жизнь, вновь когда можно будет спокойно снять деньги в банкоматах, спокойно купить э, продуктов и уже и избавиться от этого чрезвычайного положения и спокойно выходить из дома, когда э, им э, это будет нужно. Да. Артем, по поводу общения с местными жителями, я понимаю, что в такой ситуации довольно неохотно говорят о больном, но, может быть, делится хотя бы не на камеру, а как о своем отношении вот к происходящему? Ну, делится, да, действительно, и говорят, что хотелось бы, чтобы все это закончилось. На самом деле, Нурсултан, если можно так выразиться, наименее пострадавший город от, от того, что происходит сейчас. В Казахстане серьезных столкновений здесь не было, тем не менее, конечно же, это все коснулось в первую очередь финансовой сферы, а, опять же, этот комендантский час. Многие люди сегодня просто не вышли на работу, потому что просто боялись э, э, выходить на улицы, боялись того, что может э, случиться то же самое, что сейчас происходит в Алматы. Ну и опять же, такая обстановка здесь э, напряженная. Люди, конечно, спокойно могут днем передвигаться по улице, но тем не менее, постоянно курсируют патрули, постоянно э, проезжают машины с мигалками. И все это однокладывает свой отпечаток. Но и в первую очередь, конечно же, отсутствие связи, когда люди не могут связаться с... С своими знакомыми, с своими э, родственниками, и просто узнать, как у них дела. И вот эта вот обстановка, она к любому э, давит на людей и вот такое удрученное у всех э, состояние. Несмотря на то, что я повторюсь, что в отличие от Алматы здесь не звучат выстрелы. Спасибо. Спасибо. Артем Батемин, наш специальный корреспондент, работает сейчас в Казахстане в городе Насултан. Сегодня весь день власти республики проводят в стране контртеррористическую операцию. В Алмате еще в ряде городов действуют военные. Президент Такаев официально попросил, как мы уже говорили, помощи у союзников по ОДКБ. Получил положительный ответ. С официальным заявлением выступил премьер Армении Никол Пашинян, который сейчас является председателем Совета коллективной безопасности УДКБ. Господин Пашинян назвал ситуацию в Казахстане угрозой национальной безопасности и суверенитету страны. С отдельным заявлением выступил Александр Лукашенко, в частности глава Белоруссии, заявил, я процитирую, Нельзя отдать Казахстан, это будет подарком, как Украина для Америки и НАТО. При этом он призвал протестующих договариваться с законными властями. Я хочу просто обратиться от белорусов к этим вот, ну их бандитами кто-то называет, разные там люди, к этим протестующим. Я бы им просто сказал, что ну пошумели, покричали, хватит. Хватит, надо договариваться, пока далеко не зашли. А с этим президентом, такая можно договориться. Это нормальный человек, дипломат, с которым можно договориться. Очень умный, образованный человек. И они должны понимать, казахстанцы, что это их страна, и другой страны у них не будет. Поэтому перевернуть страну, дорого будет потом ее восстанавливать. Помощь по линии ДКБ в Казахстан отправили Армения, Белоруссия, Киргизия и Россия. Российские миротворцы уже приступили к выполнению поставленных задач. Главная из них охрана важных государственных объектов, а также гуманитарная поддержка граждан и организация бесперебойного снабжения. Именно эти аспекты наши военные на протяжении нескольких лет тренировали в рамках совместных учений у ДКБ. Миротворческая миссия может занять около месяца, так считают в Комитете обороны по обороне Российской Госдумы эксперт Владимир Кушелев подтвердил РБК, что полицейские функции в задачу российских военных не входят. В данном случае, конкретно с Казахстаном, мы понимаем, что главная задача именно такого рода войск мобильного, как воздушно-десантные, состоит прежде, состоит прежде всего в том, чтобы оперативно прикрыть, обеспечить защиту российских объектов. Российских граждан. И я думаю, что этого скрывать не надо. А то, что касается полицейских сил, ну, достаточно их в самом Казахстане. Как расценивать произошедшее в Казахстане и надолго ли, самое главное, беспорядки, как они отразятся на жизни в стране и к чему все это может привести? Обсудим далее с экспертом. К нам присоединяется заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Владимир Владимирович, я приветствую вас, Благодарю за то, что откликнулись. Да. Ну, наверное, как стало возможным в Казахстане то, что там произошло и происходит, и как характеризовать э, произошедшее? Ну, как стало возможно? Отсюда, из России, мне кажется, что э, такие. Но мы все время понимаем один момент. Э, странное... пространство... Они... И страны пространство довольно Они, из страны, при этом бьют сюда. Сколько бы ни говорили, вот у нас там 500 тысяч, 500 лет назад была государственность и так далее. Речь идет о государстве современной, которая это в конце 19-х годов. Вот это традиции государственности. У них нет. Политических элитов тоже зачастую эм... не хватает умения как управлять современным и это там, то есть, у России традиции традиции. Хотя у нас тоже есть такой конфигурации соседей, которые сейчас у нас. Но у нас тоже никогда не было. У нас не было. Вот у нас тысячелетние отношения, например, с украинцами, но с государством Украины у нас стоит лет отношения. И они строятся, и мы видим, достаточно но катастрофически иногда здесь мне кажется тоже ситуация вот но ну, все-таки как можно быть в здравом уме, повышая цену на заправках на жирный газ на то же самое топливо там не на копейки как с нами это твоя потихоньку нас, лягушек, варят в кипятке, да? А сразу в два с половиной раза. Вот почему они не могли себе представить, к чему это приведет? Или это было сделано сознательно? Я боюсь, что скорее так. И значит, кто-то решил решать проблемы через улицу. Похоже, что это, скорее, внутренние силы. Хотя я не исключаю, что они действовали заодно и с какими-то внешними. Привлекли их для решения своих проблем. Ну, Колюш, вы об этом заговорили. А что вы думаете по поводу от влияния на протестные акции так называемых внешних сил и присутствия их в республике? А что это за силы? Ну, они могут противовознать. Это не обязательно, кстати, как это, длинная рука госдепа, да? Вот. Ну вот, например, я увидел в интернете, там было обращение, что вот, так сказать, давайте скоординируем наши усилия по противостоянию с властью и так далее, и телефончики, телефончики украинские. Это не обязательно, что там сейчас там, украинское государство, предположим, задумало там это раскачать, предположим, э Казахстан. Ну, может быть, Понимаете? те самые... А вот интересно, а почему так легко закачалась лодка? Государственные органы отказали просто в, в функционировании? Ну, здесь, мне кажется, э ситуация такова, что затянулся процесс передачи власти. Этот Двоему. процесс передачи власти должен быть да, достаточно плавным Это опять, как бы, вот, может быть, э, неумение, вот, отсутствие чувства меры в этом. Э, слишком долго э, передавал власть э, Назарбаев э, Такаеву, и в итоге получилось двоевластие. И э, те же самые силовые структуры, я не исключаю... Ждали команды от одного, а получали от другого. А считали, Ильич, сейчас, вот, сейчас, сейчас, вот, сейчас, вот после завершения, надеюсь, что все это завершится, господин Такаев получает всю полноту власти в Казахстане? Да. да. Всю полноту той власти, которую сейчас в Казахстане имеет президент. Угу. К сожалению, эта власть очень неполная. И это факт. Вот господин Лукашенко говорит следующее, обращаясь, видимо, вот к протестующим. Такаев умный, образованный президент, с ним можно договариваться. Договаривайтесь с ним. О чем? Вот я в данном случае считаю, что Александр Григорьевич полностью прав, кроме одного. А собираются те, кто на улице договариваться? А какие у них цели? Вы понимаете, в чем дело? Вот сейчас многие говорят, ну как же Пашинян выступил там с, с тем, что надо действительно вводить войска от имени УДКБ. Он сам через улицу пришел во власть. Да? Но Пашинян-то пришел во власть через улицу. А здесь, получается, улица есть, а вот того самого главного бенефициара который получает власть. Как не было, так и нет. Ну как же нет? И мы, получается... же, мы же говорим, что это господин Такаев. Нет. Такаев, между... я же говорю, что Такаев получает, может быть, единовластие, но при этом ограниченное тем, что происходит в его стране. И не факт, что если бы ему предложен был выбор, он бы убирал или как бы остаться, ну, как бы вторым лицом, будучи официально первым, или получить то, что он имеет сейчас. Интересно, да. Поэтому, вы понимаете, поэтому я не думаю, что это затея такая. Нет, нет, ни что вы, мы ни в коем случае не имеем в виду именно это. Мы говорим о том, что двоевласть власти таким образом заканчивается. И вот дальше, дальше, дальше будет не менее интересно, наверное. Я благодарю вас, заместитель директора Института страны СНГ Владимир Жарихин был на прямой связи с нами. Еще раз спасибо. Мы продолжаем. Изначально протесты в Казахстане разгорелись из-за скачка цен на сжиженный газ, на котором в стране ездит более 300 тысяч машин. Да и вообще от э, газа в Казахстане зависит много. Не является ли это, но является ли это, да, единственная предпосылка к выступлениям, на чем зарабатывает Казахстан, насколько высок уровень жизни в республике и почему огромные залежи ресурсов не спасли страну от экономических проблем? Разбираемся. И начнем, наверное, с цифр. В ВВП Казахстана в 2020 году по оценке Всемирного банка достиг почти 170 миллиардов долларов. Это второе место после России на всем советском пространстве. Ведущие отрасли экономики, топливно энергетический комплекс, цветная и черная металлургия, а также химическая промышленность. Порядка 27% от совокупного богатства страны это природные ресурсы. Около половины всего товарного экспорта Казахстана в 2020 году составляла... Сырая нефть. Стоимость топлива в стране одна из самых низких в регионе. Почему так было, даже, причем, простите, так было даже после того, как ценники на заправках удвоили? Сейчас, как известно, правительство вернуло цены на топливо к докризисным значениям и заморозило их на ближайшие полгода. С моей точки зрения, как раз низкая стоимость энергии в широком плане, самые разные, так сказать, автомобильного топлива и углеводородов, и электроэнергии, это один как бы, такой из важнейших факторов конкурентоспособности Казахстана. Вы посмотрите, что в мире делается: да? все борются за низкую стоимость электроэнергии и любой другой энергии, да, всех видов топлива. А в Казахстане это есть. И на самом деле, вот в этих условиях очень странно, конечно, что вот протесты именно связанные Понимаете? с повышением. Один из видов топлива ну вот случились и разрослись. Следует отметить, что газ в Казахстане, как и в остальном мире, дорожал весь прошлый год. При этом его стоимость зависит от региона. У Жители Магистанской области, где начались протесты, возмутили, возмутились ценами в 120 тенге за литр. Это примерно 21 рубль. 21 рубль. Например, в западно-казахстанской области средняя цена и так составляет те же 120 тенге. На такие цифры приводит издание «Комсомольская правда». Но ну и не только она, нужно сказать. Важно еще и то, как формируется стоимость топлива для потребителей. С 2018 года в Казахстане начался переход к торговле с жиженным газом на электронных торговых площадках на бирже. Раньше цены на него регулировались государством. С 2022 года переход на рыночные цены образования планировалось полностью за Завершить. И он в конце прошлого года, что характерно, был объявлен для всех. Казахстанским компаниям сейчас, в принципе, выгоднее поставлять газ на экспорт, чем оставлять для домашнего рынка. Но это известный факт повсеместный, считает аналитик Инвестбанка. Синара Кирилл Бахтин. Ведь по, пока внутренние цены сдерживало государство, мировые котировки выросли в несколько раз. Официальная статистика говорит и о неравенстве между регионами Казахстана. К примеру, несколько лет назад вал в региональный продукт в богатой адвратской агломерации более чем втрое опережал средний показатель по стране. При этом в бедном туркестанском регионе ВРП на душу населения составлял лишь треть от средних значений. Но а, и в богатых ресурсами регионах высокие зарплаты получают только ограниченное число сотрудников, в основном в нефтяной и газоперерабатывающей отраслях. При этом, если перевести в рубли минимальный размер оплаты труда в Казахстане, а, то с 1 января получится около 10 тысяч рублей. И вот несколько, насколько серьезно именно эти экономические показатели повлияли на ситуацию. Какие причины лежат в основе кризиса, экономические, социальные, политические? А, а может это комплекс вот этих проблем взятых вместе? Поговорим об этом с главой казахской диаспоры в Санкт-Петербурге Мухтаром Антеевым. Мухтарович, я приветствую. Благодарю за то, что подключились к нашему эфиру. Скажите, вот по вашему мнению, как стало возможным в Казахстане то, что произошло и в общем-то происходит? Здравствуйте. Я полагаю, что та причина, о которой все говорят, это вот повышение цен на газ, брою и так далее, это э, причина да это является причиной, но это не основной причина, как мне кажется, это является последней каплей потому что причина много. Причина... Причина, э, вы имеете в виду вот повышение цен на жиженный углеводород, углеводородный газ, да? Я, это? Я, да, это, я думаю, что это... это, это последний, последний кап. Да. Угу. На самом деле, это вот такое вот э, народное возмущение хотелось в течение длительного времени по разным поводам. Потому что там э, благосостояние народа к сожалению, не улучшалось, а улучшалось. Поэтому, естественно, это в какой-то момент. Лопнул. Пойдемте по социалке, да? Что представляют собой западные вот, регионы Казахстана, где произошли первые выступления по тейповым признакам, если вы понимаете, о чем я? Да, да. Пожалуйста. Ну, в принципе, по тейповым признакам, да, там, в каждом регионе есть... В процентном соотношении где-то больше одних, где-то меньше других, но вся, вся история, картина целая, из общей картины видно, что здесь Казахстан, собственно, сейчас бушует во всех регионах, во всех городах, и на юге, и на севере, поэтому я бы не сказал, что это как-то вот влияние каких-то тен. Нет, это общая экономическая ситуация, причина. Все-таки экономическая ситуация, по вашему мнению, стала одной из, да, одной из главных триггей. Это основная причин. А, хорошо, тогда насколько вероятно влияние присутствия неких внешних сил, и что кто имеется в виду, если вы с этим согласны? Я с этим категорически не согласен. Я вообще не вижу никаких признаков здесь участия каких-то внешних сил. Как вы характеризуете вот то, что произошло? Наверное, с этого нужно было начать. Вот вы говорите, что кто-то думает, что какая-то революция произошла. А вы как считаете, что произошло? Я считаю, что тут классический пункт народный произошел. из-за разных причин. из-за разных причин. В, разных причин. Mm -hmm. в первую очередь экономичность, естественно. Mm -hmm. А то, что да, в, этом, в этой большой толпе всегда находятся какие-то провокаторы, которые уже преследуют свои цели. Но это другой вопрос. Это в любой стране, когда происходят какие-то массовые беспорядки, такие протесты, всегда находятся какие-то отдельные мародеры, какие-то провокаторы. Это непременно, да. Да, ну вот, почему так легко зашаталась государственная лодка? Вот такое ощущение, что власть не знаю, сама что ли, и не может исполнять свои государственные функции по защите населения? Да, вы хороший вопрос задали. На самом деле, это важный вопрос. Я так думаю, что это связано с а, фактическим двоевластем, которое имело место в последнее время. Угу. Потому что фактически вот а, э, такой президент, но, к сожалению, у него не было всей полноты власти. Э, грубо говоря, фактически управлял как на как управлял, хотя он вроде как э, свои полномочия передал другому президенту, но все силовые структуры назначали с кем и контролировали с кем им лично, естественно, и здесь сидели его люди, а э, нового президента, к сожалению, э, были руки вязаны в том -то смысле, и он не мог помочь э, принимать решения по внешней политике, по экономике. И по многим другим вопросам. Он был вынужден согласовывать, подглядывать, что нам mm -hmm. Скажи, вот а, тогда, тогда такой провокационный немножко вопрос. А получается, что тогда господину Такаеву на, немножко на руку, такая ситуация. Ну, в общем и целом. Ну, я не знаю, это э, на руку или нет, но такая ситуация, вот, когда вот именно везде смута, ну, не думаешь, что ему на руку. Но то, что ему. Э, в связи с этими событиями им удалось получить всю власть власти, Это Как зарабатывают в Казахстане и какие внешние силы могут быть заинтересованы в дестабилизации ситуации? если вообще эти внешние силы? Нас индейка индейкой империи вкуса. 3% я худею. Бросайте курить в новом году с Никаратте. Выберите свой формат. Это выпрямитель для волос Dyson Coral С пластинами из марганцевого медного сплава, созданными, чтобы гнуться, придавать форму и собирать волосы вместе. Для улучшенного способа укладки. И даже без провода. Dyson Corral. Закажите на официальном сайте Dyson с бесплатной доставкой по России. Черкизова представляет свежее решение. Надрезаем, запекаем прямо в упаковке до вкусной, сочной корочки из мяса собственных ферм. Черкизова. Заказывайте продукты с доставкой от 20 минут на Сбермаркете. Сигнал получен Гиптрал принят. Он запускает три процесса восстановления печени. Ощущать улучшение можно после первой недели приема. От печени сигнал естественно, гиптрал. Черкизова представляет мясо с собственных ферм. Съешь уже, если хочется, олеж. Дождусь костей: натуральные специи. Черкизова! Черкизова. Мясной блокбастер. Рождественские праздники начинаются с выгодного предложения. Специальные условия для каждого покупателя. Терем. Новый дом в Новый год. Долго мы будем медитировать на это чудо садового искусства? Я счастлив. Я обрел свою зону комфорта. Скука. Зона комфорта. Там есть движение, скорость. И поэтому... поэтому послушайте меня. Я изучил все уголки этой локации. Зона комфорта здесь будет у каждого. Премиальные решения для комфортного отдыха каждого жителя в домах ФСК. ДРБК и ЧЕС, специальный выпуск, говорим о событиях в Казахстане, разбираемся, что все это значит. Мы далее будем говорить о внешних связях Казахстана, с кем республика торгует, на чьи инвестиции строить дороги и кому продают нефть. Хаос и волнения в стране вполне могут изменить отношения Казахстана с его ключевыми экономическими и торговыми партнерами, а это Россия, Китай и США. Может ли поменяться расстановка сил в регионе и чья, чьи бизнес-проекты могут оказаться под угрозой в ближайшие минуты об этом? Начнем с того, что три четверти всех инвестиций в экономику Казахстана иностранные. По почетам властей, за период независимости Казахстана привлечено более 300 миллиардов долларов из 120 стран. Одним из крупнейших инвесторов выступает Китайская Народная Республика. Пекин вкладывается в сельское хозяйство, металлургию, химическую промышленность, добычу нефти и газа. Кроме того, Казахстан выполняет ключевую транзитную функцию между Китаем постсоветским пространством и Европой. Не случайно именно в Казахстане председатель КНРСи Цзиньпинь впервые объявил о запуске сухопутной части инициативы «Пояса и пути». Что касается реакции Пекина на протесты в республике, то ее выразил представитель Китайского министерства иностранных дел. То, что происходит в Казахстане, является внутренним делом этой страны – Уверены, что власти смогут урегулировать проблему надлежащим образом. Надеемся, что ситуация стабилизируется и социальный порядок будет восстановлен. Между тем Казахстан занимает десятое место в мире по доли нефти, газа, металлов и минералов в совокупном богатстве страны. Такие оценки приводит Всемирный банк. В прошлом году половина всего товарного экспорта республики пришлась на сырую нефть. Если говорить об интересах Соединенных Штатов в Казахстане, то в основном это как раз нефть. Именно американские компании лидируют в добыче этого сырья в этой стране. Они добывают около 30% казахстанской нефти. Но компании США представлены не только в сырьевом секторе. Это и банки, и техника, и такси. В сумме к началу прошлого года объем всех американских инвестиций в Казахстан достиг почти 40 миллиардов долларов. Вашингтон одним из первых прокомментировал протесты в Казахстане. Белый дом призвал как власти, так и протестующих к сдержанности. Обвинения в причастности к беспорядкам в Вашингтоне отвергают. Мы наблюдаем за событиями в Казахстане, мы поддерживаем призывы к спокойствию, призываем к тому, чтобы протестующие выражали свое недовольство мирно, а власти действовали сдержанно. В России звучат безумные заявления о том, что за происходящим стоят США. Это абсолютная неправда и просто часть стандартной российской схемы по дезинформации. Мы ее видели уже много раз за последние годы. Но в Казахстане добывают не только нефть и газ. Республика занимает первое место в мире по экспорту природного урана. На фоне волнений в стране уран уже подорожал почти на 10% на международных рынках. Далями сразу в нескольких крупных уранодобывающих проектах страны владеет российский Росатом. В целом же в Казахстане работает около 7 тысяч совместных российско-казахстанских предприятий. Это и промышленные компании, и банки, и страховые компании, и мобильные операторы. Данные об их количестве приводят местные средства массовой информации. Что касается товарооборота России и Казахстана, то в прошлом году он почти достиг 20 миллиардов долларов. Для сравнения, товарооборот Казахстана и Китая почти 21,5 миллиард долларов, Казахстана и США около 2 миллиардов. Акции протеста, которые переросли в беспорядки, российские власти назвали «инспирированными извне». «Рассматриваем последнее событие в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований подорвать безопасность и целостность государства». Ну и на события в Казахстане уже отреагировали рубль и нефть. Курс доллара впервые с апреля прошлого года превышал отметку в 76 рублей. Курс евро достигал отметки 86. Это произошло впервые с сентября. Цена нефти марки бренд достигла 82 долларов за баррель. Последние данные, количество задержанных в ходе беспорядков в Казахстане по официальным сообщениям превысило 2200 человек, из них около 2000 в Алмате. По сведениям МВД Казахстана, за последние дни погибли 18 сотрудников силовых структур, 740 получили травмы. Как и в 2011 году очагом протеста стали города Жаназен и Актау вне в нефтеносном районе Казахстана Магнитавской области, а затем произошли выступления в Алмате, в других городах. Напомним, как развивались события. 2 января. Мангестауская область Казахстана. Именно здесь начались первые волнения. Жители городов Жанаузен и Актау вышли митинговать против двукратного скачка цен на сжиженный газ. С Нового года стоимость выросла вдвое до 120 тенге за литр. Это 20 российских рублей. В Казахстане значительное количество машин заправляют не бензином, а газом. Повышение стоимости топлива уже не в первый раз становится поводом для массовых демонстраций в стране. Минэнерго Казахстана заявили, потребление растет, а производственной мощности нет. Цены на газ повысить пришлось. Президент страны Касым Жумар Такаев поручил срочно разобраться с ситуацией. В регион прибыла комиссия. Протестующим пообещали, цена вернется на прежний уровень. Однако это не помогло. Мирные протесты переросли в уличные беспорядки. Они перекинулись на все крупные города Казахстана. Еще 4 января президент обратился к гражданам с просьбой не поддаваться на провокации. Однако в Алмате и начались стычки с силовиками. В некоторых районах их забрасывали камнями и бутылками с зажигательной смесью. Запылали служебные автомобили. Сотрудники правопорядка отвечали светошумовыми гранатами и слезоточивым газом. Такаев подписал указ о введении режима ЧП на две недели в Мангистауской области Алматия и столице Казахстана Нур-Султане. Под усиленную охрану взяты особо важные стратегические объекты. С 11 вечера до 7 утра введен комендантский час. Однако домой никто не собирался. В ночь на 5 число, по данным МВД, пострадали 95 полицейских. За участие в беспорядках задержали более 200 человек. Утром 5 января глава государства подписал указ об отставке правительства. На экстренном совещании он возложил на министров особую вину за протесты. Временно исполняющим обязанности премьер-министра назначен Алихан Смаилов. Остальные члены Кабмина продолжат исполнять свои обязанности, пока не будет сформирован новый состав. Перестановки продолжаются. Ротация произошла и в Комитете национальной безопасности Казахстана. Такаев поручил ввести на полгода госрегулирование цен на топливо и продукты, а также рассмотреть возможность моратория на повышение стоимости коммунальных услуг. Генпрокуратуре и антимонопольному ведомству он велел разобраться, не было ли ценового сговора вокруг газа. Тем не менее, беспорядки не прекратились. В алма протестующие штурмуют здание администрации. Кроме того, прокуратуру, редакции газет и телеканалов. Позже они подожгут старую резиденцию президента, а к вечеру захватят аэропорт. Многотысячная толпа весь день крушит витрины магазинов. Жжет машины, в том числе скорой помощи. Досталось и военнослужащим. Вот Стрельнули с оружия в солдата. Кровь идет у него. Происходят массовые нападения на сотрудников правопорядка. Среди них есть убитые ранены, толпы бандитствующих элементов, избивают военнослужащих, издеваются над ними, голыми водят по улицам, подвергают насилию женщин, грабят магазины. Обстановка угрожает безопасности всех жителей Алматы, и это терпеть нельзя». Это одно из обращений, такая вакнация. За последние сутки их было несколько. Глава государства заявил, что отныне возглавляет Совет Безопасности страны. Протестующих он назвал заговорщиками. Намерен действовать максимально жестко. Что бы ни было, я буду находиться в столице. Это моя конституционная обязанность. Быть вместе с народом в скором времени. Я выступлю с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана. Кстати, до этого пост председателя Совбеза пожизненно был закреплен за первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым. Почти параллельно с заявлением Такаева в городе Талдыкаргане пал памятник бывшему главе Казахстана. Это стало символом уличных волнений. Одно из основных требований толпы проведение конституционной реформы и сменяемость власти. Протестующие привязали к памятнику веревки, пытались снести его несколько часов. В результате демонтажа монумент развалился над части. Ну а по итогам совещания в столице страны Такаев направил обращение к лидерам стран ОДКБ с просьбой о поддержке в сложившемся кризисе. Анастасия Бетина, Наталья Ларина, РБК. Да, мы начнем. Итак, у нас далее до конца эфира живой разговор, дискуссионный у нас в студии Николай Калмыков, политолог, кандидат с логических наук, но и не только он будет. Николай Иванович, вот к вам первый вопрос. Формально причиной для, формальной причиной да, для начала акции протеста стало резкое повышение цен на газ, о которой мы говорим сегодня весь эфир, 60 до 120 тенге, это что-то в пределах от 9 до 100, до 20 рублей за литр, причем давно запланированное, да, и анонсированное повышение. Но никто не говорит, в чем причина этого повышения? Ну, на самом деле, цена на газ была далеко не рыночная, она очень сильно заниженная была. Они об этом обсуждали уже много лет. Последние три года интенсивно обсуждалось, что нужно повышать, приходить к рыночной цене, либо постепенно, либо как-то резко. В итоге тянули, тянули. Буквально небольшие повышения были искусственные, которые не были замечены широкой аудиторией. И все это обсуждалось больше чиновничьим языком. даже публикация, понимаете, это с серьезными, какими-то правильными умными словами, когда широкая аудитория не сильно понятна. И тут, бац, в один день появляется решение, еще их года подарок. <смех> Цены <смех> меняются в два раза. А, конечно же, это затронуло в первую очередь а, те свои населения, у которых ну, сложное экономическое и финансовое положение. Кто-то а, работает на транспорте, кто-то в такси, кто-то в доставке, в логистике, где-то еще. Это одна категория. Но на самом деле, обычному простому человеку тоже, конечно же, а, это влетает, станет в копеечку. Люди умеют считать очень быстро, особенно, когда денег мало. И а, лица, принимавшие решения, и те, кто их, возможно, консультировал, а, почему-то не подумали, что нужно было вести определенные меры компенсаторные, поддержать определенные слои населения, у которых, ну и больше риски, возможно, поддержать какие-то микробизнес бизнес, предприниматели и так далее. Это с точки зрения вот что стало спусковым крючком всей этой ситуации. Но обусловлено это очень многими вещами. С одной стороны, здесь есть специфика то, что фактически газ из Казахстана, он в том числе идет не сам Казахстан, то есть они и это делает не правительство, это делают частные компании, опять же, которые работают с переработкой и в Оренбурге находящиеся, и здесь э, очень большая-большая связка с экономическими интересами, э, а не просто прямым государственным регулированием. И правительство было вынуждено, в любом случае, так или иначе, эти цены менять, э, переходя постепенно на рыночную основу, потому что компании уже не следует... Добываемый в Казахстане газ э, уходил в Оренбург на переработку. Из Оренбурга он уже поступал, да. уже для э, непосредственно розницы, да? Логистика очень сложно устроена... Э, Свои собственные производства невыгодно было при такой цене развивания ну, естественно, ну, да. то, что, Когда у вас а, супердемпинг, а, все ушло вниз, то, конечно, там субсидии это все покрывали, то есть они выкупали обратно и продавали своему собственному населению. Вот к нам сейчас, Николай Иванович, при при присоединяется господин Маслов. Э Алексей Александрович, директор Института стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Алексей Александрович, я приветствую вас. Если вы слышали первый вопрос, я не буду его повторять. Я просто добавлю, что теории всякие разные сейчас баражируют. Вот, например, что это послужило повышение, послужило следствием того, что монопольное владение нефтегазовым сектором осуществляется семья Назарбаева. Ну, это одна из версий, в общем, она давно обсуждалась, но мне кажется, абсолютно правильно было сказано о том, что повышение было слишком резкое. Это, во-первых. Во-вторых, цена за газ и на нефть, кстати говоря, была занижена. Более того, действительно, местные кланы контролируют во многом добычу нефти и газа, и газ по очень непонятной логистике перерабатывается в России, опять идет на экспорт. К тому же надо понимать, что крупнейшие нефтяные компании Казахстана так или иначе прилежат э, США, там очень активно они действуют. И каждый при этом каждая третья тонна нефти идет в Китай, и Китай тоже активно действует в этом, в этом секторе. То есть Казахстан пытается уравновесить все самые разные силы и стать приятным всем. То есть и Россия, США, и Китай, по сути дела, отдавал целые куски на откуп, ну и получил то, что получил. То есть контроль был утрачен, и именно из-за этого чисто экономические проблемы, которые, естественно, есть в каждой стране, перерастают в политические проблемы. А как мы знаем, вообще, к сожалению, за последние годы в Центральной Азии есть некоторая очень неприятная традиция, Волнений и даже смены правительства в результате этой волнений я напомню и киргизские события, и еще более ранние таджикские таджикистанские события. Поэтому, конечно же, все начинается с экономики, а потом переходит на политику. Это стандартный сценарий. Я правильно понимаю, что всем нравится нельзя? И вот это всем нравится. Как это коррелирует с, с, с политикой так называемой, как все любят многие любят говорить, многовекторности. Ну, в Казахстане сейчас политика слышащего государства, интересная формулировка, кстати, видимо, здесь она и для международных отношений была тоже применена, то есть они старались слышать разные мнения и разные запросы, пытаясь удовлетворить все их. Но в итоге произошел дисбаланс. Дисбаланс не только в экономике, как уже коллега сказал, а действительно дисбаланс политический. Потому что, когда ты очень много уделяешь внимания, пытаясь удалить каждую из сторон влиятельных, то во многом забываешь еще о простом своем собственном населении. Это что здесь и случилось. Я не думаю, что коллеги в Казахстане ожидали такой взрывной реакции. А она случилась. Она случилась, потому что забыли об правильном информировании не только официальным языком о том, что происходит в стране, но и простым человеческим. Забыли еще многие-многие другие шаги, которые можно было предпринять, но просто их не сделали. Сейчас, кстати, скажу, наверное, в позитивную ноту руководству Казахстана. Вчера был пессимистичный настрой у меня, сегодня вижу прям конкретные шаги по реформам, начали заявлять. Бывшего министра экономики поставили главой агента по реформам. Началась четкая позиция с точки зрения банкротства финансовых лиц физических. Пошел диалог с банковским сектором, Банкиры заявили, что они пение начислять не будут по кредитам, по просрочкам и так далее. То есть, э, видно, что машинка заработала. Но вопрос, насколько вопро нет, Вопрос, почему раньше этого не сделали, Алексей Александрович? Почему раньше этого, вот эти реформы, которые анонсировались, да. собирались, но никак не происходили? Так все казалось, что все нормально, потому что вот эта мудрая, очень аккуратная политика взаимного дистанцирования, то есть мы э, не с США, и мы не с Китаем, мы не с Россией, мы где-то посредине, и самое главное, э, постепенно проводим реформы, попытки сгладить какие-то национальные противоречия, приближение определенных этнических национальных групп к центру, отдаление других, все это казалось очень-очень мудрым, и за этим, собственно говоря, забыли. Самое главное, это то, что в принципе, благосостояние народа должно постоянно расти. Скажите, вот я был Такой немножко провокационный может быть вопрос задам. Можно ли говорить об этом как об игре в суверенитет? Вот о той политике в Казахстане, которую он проводил, как об игре в суверенитет? Нет, это суверенитет. Это, на мой взгляд, не игра. Казахстан именно так воспринимает суверенитет. Но здесь надо понимать, что исторически весь регион Центральной Азии, не только Казахстан, был всегда под воздействием каких-то других больших игроков, больших стран. Это было и там, в прошлом веке, это было в 20 веке, естественно, в 21 веке. И вот эта идея, что суверенитет это то, что мы разыгрываем между двумя огнями и получаем свой кусок, она очень глубоко сидит где-то в политической культуре Казахстана и некоторых других стран. Азии. И это всегда получается очень плохо, потому что если мы почитаем, что Китай пишет про Казахстан, он говорит, ну Казахстан ⁇ это наш сфера влияния. Мы туда вкладываем много денег, Казахстан ⁇ часть... Поиск и пути, конечно, независимый, но ведь на самом деле э, мы туда можно, очень много вкладываем. Посмотрите на российское сознание, которое говорит о том, что на самом деле Казахстан это, безусловно, наша сфера интересов. То есть, в общем, э, вот эта игра между двух огней, это, вот в этом смысле, mm -hmm. это, конечно, игра в сфере интересов. Я как раз но это, как это имел в виду, господа. А, что все-таки вывело людей на улицы? Вот только ли экономические причины? Как-то недостаточно все-таки имеющего комплекс объяснений. Нет, абсолютно нет. Э -э нужно быть честными. Последние годы огромное количество иностранных э средств вложено в различные общественные, демократические, гражданские и прочие программы. Ух вы первые. куда! Uh -huh. а, притом самые разные. И притом самые разные источники финансирования. То есть не нужно сразу говорить только США. Интересантов оказалось очень много, и каждый качал свое. А, и, конечно же, это имеет определенные свои цели. Во всех случаях совершенно разные. А, второй момент. Очень а, серьезная история, а, связанная с интересантами а, региональными местными. То есть в мутной водичке очень многие захотели половить быстро себе рыбки. Да? А, на месте, здесь, сейчас. А, это и ограбление офисов. Мы знаем то, что ситуация, даже вот видео я сейчас смотрел, конкретно там вы в его жилищный комплекс пришли бандиты с оружием, именно конкретно в, эти, в этот момент. А, понятно, что это передел а, собственности даже уличной, местной какой-то торговли, потому что мы видим десятки магазинов разоренных, а, целенаправленно явно. А, и это тоже а, все-все-все вот между собой а, перекликается. То есть это вопрос бандитизма, а, который а, вовремя не приструнили а, в какой-то мере. Это история, связанная с коррупцией, потому что даже сгоревшее здание официальных компаний либо органов власти, это тоже вопрос рисков. Что там пропало из документов? Алексей Александрович, вот известный казахский, казахстанский, простите, аналитик Марат Шибутов в итогах минувшего года пишет так, мне понравилось. В экономике есть существенные проблемы. Я лично две обозначу. Из негативных трендов нужно отметить коммерциализацию государства, бедность у нас стала рабочей. Что имеется в виду? Ну, это правда беды стала рабочей, потому что очень многие производители, которые задействованы, в том числе и на э, добывающих регионах э, Казахстана, а я напомню, что Казахстан это в основном сырьевая страна. Вот эта страна, по сути дела, оказывается э, не платит в достаточной мере э, тем, кто работает на добывающих производствах. При этом, как ни странно, точнее это не странно, в среднем доходы на дождь населения в Казахстане заметно подрастают. То есть, по сути дела, при том, что растет доходы первых 10-20% населения, доходы нижнего слоя населения, собственно, это и есть работоспособное население, они не подрастают. В этом есть, собственно говоря, первичный социальный раскол, который происходит. Плюс к этому, конечно же, вот эта идея, что все на... Экспорт, все, что можно, продаем. Запускаем к себе всех, кого тоже возможно. И в том числе в нефтедобывающие сферы, в газовые сферы. Это тоже разрушает не только экономически, но и психологически людей, которые понимают, что работают на какую-то другую страну. Вот это как раз, на мой взгляд, стало причиной перерастания экономических протестов чисто политически. Господа, я благодарю вас. Николай Калмыков, политолог, кандидат социологических наук, был в нашей студии. И Алексей Маслов, директор Института стран СНГ, стран Азии и Африки МГУ имени Ломоносова. Спасибо огромное. Вы смотрели специальный выпуск программы «Что это значит?» о событиях в Казахстане. Московский мелькомбинат номер один. Мелькомбинат в Сокольниках. Первый в Москве, первый в стране. 140 лет вместе.